9 июля в Даугапевском краеведческом и художественном музее проходит необычная выставка стеклянных скульптур художницы Анды Мункевицы "Синие кони на озере». На выставке представлены стеклянные скульптуры, декоры, росписи по стеклу, а также графические работы. Анда Мункевица – известный художник и дизайнер по стеклу. Благодаря фундаментальным знаниям и поиску новых средств художественного выражения в технологиях стекольного искусства, Анда Мункевица входит в число самых выдающихся представителей стеклянного дизайна в Балтии и Европе. Она работала над дизайном сцены конкурса «Евровидение» в Риге, витражами для капеллы Марии Рижского Домского собора, а также над мемориалом в память о залитутской трагедии. Стекло в 21 веке – очень-очень важный материал. В принципе, это его пик, я считаю. Я думаю, не одна я, потому что технология стекла, она себя доказала в том, что стекло может быть прочный материал и в том же… Одновременно он и прозрачный материал, то есть мы не загружаем пространство и отражающие при этом. И это есть узвор из воспользование его в архитектуре и в интерьере. Галерия в наших сердцах особенно тем, что это для нас, латышей как специальное место для озеров. И я тут подобрала свою одну работу, которая называется «Синие лошади». Я их экспонирую как раз в озеро. И озеро – это не такое натуральное воспринятие, но… Это символическое место, где связывается небо и земля, и посередине это мы, люди и все живущие, которые здесь находятся. На сегодняшний день в Латвии за рубежом прошло 14 персональных выставок Анды Мункевицы. Она участвовала в более чем 60 групповых выставках, фестивалях, биенналях и симпозиумах в Латвии, а также за ее пределами, где получила ряд важных наград. Работы художницы можно найти в музеях и художественных галереях Латвии и других стран мира. До 29 сентября стеклянные скульптуры, декоры и графику Анды Мункевиц можно будет увидеть в Даугапевском художественном музее. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапевской городской думы.